Итак, город Дамфремлин. Итак, город Дамфремлин. А нашей прогулки в первый день, о а наш, о нашей прогулке в первый день я стала стучать в двери. В итоге меня кто-то открыл. В мае, аль, в, мае, аль, в мае в королевский Альберт-Холл мама там тоже встала, пофоткалась и <с1> <с2> мой и как из... И как из... И как из обычной капли э, стекла. Фу, фу, фу. Ой, как жарко. Не Тематика которого представляла бега. Фу. Однако с курсом ЭБА... Однако с курсом МБА было достаточно сложно. Было довольно... Однако с, курсом MBA, однако, с кур... однако с курсом MBA было достаточно сложно. И про все эти трейд-выставки, то есть выставки э, современной продукции. На тот момент я жила все-таки уже э, в западном Кенсингтоне. На тот момент я все-таки жила уже в Кенсингтоне. Они насыпали в эту... И из него... И из него... А билеты на транспорт мы покупали сами себе. С трех сторон его окружают обровистые утесы. И тут для меня наступил итак, несмотря на то, что везде на Западе отменяется русская культура. А случись, что если там где-то прорвет и, и, и все, и нас затопит, и тогда даже в передней части здания у входа находится культура, находится скульптура под названием Когда, англосаксонс... Когда англосаксонским населением здесь был основан монастырь, вилки, ножки ложки. и вот это вот вся британская молодежь меня и вот вот вся британская молодежь меня сильно удивила. Uh I'm Russian uh, English language is not my native no I'm Russian. I'm Russian, English language is not my la uh, English language is not my native English. As I'm Russian, English language is not my native and is not my is not my native language. So sorry for my French. У меня было еще в запасе около часа, я решила сходить еще и туда. О, да, мой курочка, найди ну, себя. Иди. Кто пришел? Мой зайчик пришел со мной. Мне помогать будет? Да. Помогать пришел. Когда мы говорит, гулять? Пойдем уже два часа почти. Время прогулки.